Французский футболист, полузащитник английского Ньюкасл Юнайтед и национальной сборной Юан Кабай родился 14 января 1986 года во Франции в городке Туркен. Недалеко от границы с Бельгией, к северо-востоку от Лили, Кабай начал играть в футбол в возрасте 5 лет. 6 лет он играл за молодежные команды клуба после чего состоялся его дебют в 2004 году. В этом же сезоне игрок помог завоевать своей команде кубок Интертота. Дальше больше. Главный тренер Лиля предоставляет Кабаю место плеймейкера. Именно на этой позиции игрок раскрылся с лучшей стороны. Самым успешным для Кабая сезона стал 10-го года, в котором... Футболист забил 15 мячей и помог Лилю выиграть дубль, победив в чемпионате и кубке страны. И летом 2011 года, практически за 5 миллионов фунтов, его приобретает себе в усиление Аллан Парди со своим Ньюкаслом и не прогадал. Кабай сразу влился в коллектив, великолепно руководя атаками полосаты. Центр поля стал страшной силой, и обостряющие передачи летели на партнеров как сахар из дырявого пакета. Настолько сладкий по своему исполнению. Впечатляющие результаты Темба Ба или Бобиса Сесе, может быть, и не состоялись бы без участия Евхан. Приведя отличный сезон, заняв в чемпионате Англии пятое место, что позволит Ньюкаслу попробовать свои силы в Лиге Европы. За национальную сборную не сразу все получалось так гладко, как, быть может, хотелось самому Кабаев. Во Франции прошел через все возраста, но долго не вызывался за главную команду. Часто необоснованно, так как предпочтение отдавалось проверенным игрокам. И только в 2010 году Лоран Блан приглашает его для участия в товарищеской встрече. И только из-за травмы полузащитника Рена Яны Виллы. Но сейчас он полностью незаменим, и его связка с тем же Виллой одна из сильнейших на проходящем Евро 2012 года. А что же представляет из себя сам Кабай? Плеймейкер по возможностям и отличный опорник, которым он стал в Англии. Футболист, обладающий великолепным первым пасом, и чувство отбора мяча развито на высоте, что позволяет ему обезвреживать невнимательных полузащитников, сразу же разрезать оборону соперников, проникающей передачи, что обычно заканчивается голом. За его видение поле часто сравнивают с Андрео Пирло. Не Вот только Иоанн, пожалуй, не такой стыд, а агрессивнее единоборство. Как он исполняет штрафные удары, можно объяснить двумя словами. Самонайдящая пушка. Для любого, абсолютно любого галкипера, он головная боль. Ведь никто, кроме него самого, Габая, не знает, что он сделает в следующий момент. Удар, пас или пойдет во водку. И всего за один сезон в английской премьер-лиге он показал, сколько он не для Ньюкасла и сборной. Единственное, меня удивляет. Почему большие клубы еще не приобрели такого плеймейкера? Ведь он мало чем уступает тому же Модричу, Озилу или Швайнштайгеру. Ну да ладно. Пожелаем удачи Йоанну Кабаю и его сборной Франции. Надеемся, что он будет восхищать нас в следующем сезоне. Смотрите футбол, любите футбол.